Ребят, всем привет. Слышно меня? Как мне этот привести до себя? Да. Сейчас я демонстрацию. Все, отлично. Так, ребятки, всем привет еще раз. Меня зовут Алексей Лужковой. Я один из создателей платформы Хабер. Мы создали ее три года назад. Создана она была исходя из тех болей, которые на своей собственной шкуре мы испытали. Поэтому вот данная платформа мы попытались это все решить. Да. Ну, в двух словах давайте пройдемся по нашей презентации, чтобы всем, всех уравнять в понимании вообще, кто мы, что мы, для кого мы. И я уверен, среди нас есть люди, которые уже с нами работают, есть люди, которые еще не решили стать нашими партнерами. Соответственно, начнем. Так, все-таки что же такое? Cyber это платформа. Да, вот, э, мы сейчас можем констатировать то, что мы самая крупная платформа для быстрой и удобной продажи товара в интернете. Э, наша цель, вот кстати, на данной фотографии изображен SEO. Наш это мой партнер Артем Шевченко. Может быть, вы его знаете по различным конференциям, выступлениям, он часто это делает. Э, Цель продукта это облегчить пользователям весь процесс от создания до реализации того. Ну, на самом деле это, в этом и заключается вся наша миссия. Мы, за, мы верим в свободное предпринимательство, мы э, верим в то, что только предприниматели могут принять эту страну да и любую другую. Соответственно, продукт делаем именно для предпринимателей. А, что такое хабер для э, для продавца товаров. Это в первую очередь возможность увеличить свой доход за счет э, продажи товара. А что такое хабер для интернет-магазина? Это возможность увеличить свой доход за счет расширения ассортимента, оптимизации логистики и складов. Э, в двух словах объясню на пальце. То есть <coughs> есть несколько моделей торговли в интернете. Да? И сейчас мы говорим э, о том, что предприниматели, особенно те, которые занимаются э, онлайн бизнесом создавая свои странички, лендинги, интернет-магазины, они испытывают сложности в, в заработке и в дополнительном, дополнительной монетизации своих каналов. В чем проблема? То есть, ребят, те, кто занимается интернет-бизнесом, уже давно научились нагонять трафик, уже давным-давно знают там, все способы я не знаю, как налить, знают AdWords, знают там, кто где работает, кто там про просейлом пользуется на Prom.UI и так далее, да. Но в чем заключается сложность, да, мы знаем, что масштабирование любого бизнеса, оно всегда связано с двумя вещами. То есть первое из них, это же, конечно же, расширение ассортимента, второе – это расширение географии. То есть, да, география, мы работаем с помощью трафика, да, если мы в онлайне, расширение ассортимента – это, ну, есть различные теории, есть теория длинного хвоста и так далее, которая говорит о том, что чем больше у тебя ассортимент, тем, в принципе, у тебя возможность монетизировать свой трафик повышается. Соответственно, мы решаем данные задачи. Особенно, исходя из того, что в нашей стране мелкий бизнес – это как раз та развивающаяся аудитория, мы говорим о том, что у этих… У вас, да, у данного сегмента предпринимателей, ну, по сути, процессы складские, логистические, они не настроены на том уровне, который настроен у больших игроков. Соответственно, всегда дорого вкладываться там, в создание нового контента, всегда дорого закупать и халдировать некий товар у себя на складе. Постоянная заморозка оборотных средств влечет за собой то, что предприниматели... Просто-напросто иногда мы могут потратить деньги на рекламу да, этого товара. Это печалька. Да, вот мы как раз со своей платформой решаем данную проблему. Для того, чтобы ну, в принципе вам рассказать, вот, да, что Хабер из себя представляет, то есть мы с одной стороны, да, вот у нас там порядка уже 500 различных поставщиков, которые там прошли все наши проверки, у них весь контент соответствует нашим требованиям, требования у нас довольно высокие, то есть мы можем сказать, что это стандарт розетки. Да, то с другой стороны, да, нашу платформу представляет интернет-магазины и маркетплейсы. Тут оговорочка сразу, ребята, Маркетплейсами мы называем все интернет-магазины, которые к нам подключены. Почему? Потому что все, кто взял наши товары и продает эти товары, по сути своей являются, используют бизнес-модель маркетплейса. Да? Поэтому топчик такой, вот все интернет-магазины я буду называть маркетплейсами. Мы их иногда называем МПшки. Среди таких маркетплейсов у нас, как крупная, например, розетка, да, розетка, бигль, пром, алло, фотос, бывший фотос, сейчас Fue. вот недавно подключился покупон со своей моделью, да, покупон супердил компании, сейчас мы подключаем магазины моднокаста, сейчас ведем переговоры еще с рядом очень интересных потенциальных магазинов, которые хотят с помощью хайбера стать маркетплейсами. Но также, кроме вот этих вот больших игроков на рынке Украины, которые уже всем известны, у нас очень большой процент, это ну, порядка 60% всех продаж осуществляется на небольших, меньшевых интернет-магазинах Marketplace. Почему это интересно? Потому что для владельца небольшого бизнеса это, в принципе, возможность прикоснуться к такому огромному ассортименту, да, начать продавать качественный проверенный товар от проверенного поставщика, при этом не тратя деньги на закупку этого товара, не тратя деньги на логистику этого товара, да, а конкретно эти небольшие маркетплейсы могут заниматься тем, в чем они сильны. Силы, вы в трафике, да, вы умеете настраивать рекламу, вы знаете, как это делать. Если не знаете, обращайтесь, мы поможем. Мы подскажем, мы посоветуем ребят, которые там, это могут за вас сделать. Но самое главное, во что мы верим, в том, что мы должны разделять понятие мерчант, да, в нашем случае там, мы называем мерчант, поставщик, то есть владелец товара, он разбирается в товаре, он знает, что продается. Он знает, как его купить в Китае, либо, если не знает, он идет там, к Диме, к опаку, еще к ребятам и учится этому. Да? У него есть деньги, оборотные средства, которые он может вкинуть э, в товар. И есть другие предприниматели, которые умеют работать с трафиком, умеют работать с привлечением, но при этом не хотят, не имеют, зачем там, закупать этот товар и так далее и тому подобное, но при этом хотят быть в бизнесе, хотят продавать. Вот для такой когорты предпринимателей, мне кажется, у нас самое идеальное решение, так как мы закрываем ряд целый ряд процессов, которые было, ну, без хабера, например, закрыть очень проблематично, либо нужно нанимать целый штат людей там, и так далее. Да? Мы многое делаем за вас. Соответственно... Что такое хабер сегодня? Это 500 плюс активных поставщиков, это 300 плюс активных магазинов, это мы говорим в месячном разрезе, то есть у нас ежемесячно, вот такое количество, это данные месяца, месяце, да, и у нас существенные приросты, ежемесячно мы растем там на 30%, вот, это 600 тысяч товарных позиций, еще раз скажу, что эти товарные позиции, это готовый контент, прям готовый, вот взял, залил в магазин. Это готовые карточки товара, все проверены, все без ватермарок, это описание обязательно, это характеристики, характеристики как базовые, так и дополнительные, мы обогащаем контент, мы проверяем на наличие любых слов-паразитов и так далее. То есть это готовый классный контент, который, в принципе, вот берешь в свой магазинчик и э, забываешь про фрилансеров, там, я не знаю, где там парсинги этих всех контентов. Зачем это делать? Мы сделали это уже за вас. Это 3000 плюс активных категорий. Мы постоянно экспериментируем с категориями, мы анализируем рынок, мы знаем, что будет продаваться, мы вам об этом можем рассказать. Вот, и, соответственно, мы тоже постоянно расширяемся в этих категориях. Вот. Если кратко, как работает Хабер, вот мне очень нравится этот слайд, вот наши ребята из маркетинга постарались, потому что, ну, вот здесь самый сок. Да, то есть я выбираю, вот, я интернет-магазин, да, я пришел в Хабер, я выбираю интересующие меня товар на платформе. Получив заказ на новые товары, передаю его в обработку поставщику, и я получаю комиссию с выполненного заказа. Все. Все очень просто. Насчет комиссий. Вот здесь я бы сделал небольшой акцент. То есть, исходя из того, что у нас у всех, там, у нашей, у основателей, да, у меня, у моего брата Артема, заключали, по сути, опыт построения там, дропшиппинг бизнеса собственного бизнеса там, по доставке товаров и так далее. То есть, мы давно уже в e-commerce. Вот Я могу утвердительно заявлять о том, что вот как раз мы выплачиваем рыночные комиссии, то есть среднем это там, мы сейчас не берем какие-то ниши трендовых товаров или какая-то интимка или черная, там, вот эти вот все серые товары, мы говорим о реальном ассортименте стандартного интернет-магазина, то есть категории, которые постоянно продаются, товары, бренды известные и так далее. В среднем комиссия с заказа это – это 15-17% по выплате, уже выплаты вы получаете. Соответственно, это ну, реально как бы очень хороший рыночный процент. И при этом, я вам дальше расскажу, да, вы получаете еще ряд преимуществ. Так. Если в деталях Хабер работает, вот, пожалуйста, можете посмотреть на эту картиночку. То есть покупатель делает заказ на вашем интернет-магазине. Да, но при этом вы передаете этот заказ в хабер через хабер. Хабер транслирует его напрямую поставщику, поставщик делает доставку этого груза конечному покупателю, соответственно принимая оплату по наложенному платежу да, или как мы еще называем эту схему, кэшом деливери. Ну, это самая распространенная в, принципе, в Украине, там, в России, в СНГ схема, кэшом да, деливери. Все происходит очень просто. Те, кто когда-нибудь там сталкивался с дропшиппингом, да, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Если кто не сталкивался, опять-таки, мы всегда рады, приходите к нам, мы обучим, расскажем, мы дадим все инструменты. Что вы получите от работы через хайбер? Удобный, понятный интерфейс. То есть, да, мы просили по максимуму для того, чтобы вам чего-то долго не искать, для того, чтобы вам не путаться в этих интерфейсах. Он понятный, удобный для работы с соком и Пожалуйста. Готовый качество, качество товара, да, что это значит, да и э, как мы их проверяем. У нас целый процесс, у нас работает контента, там порядка 20 человек этим занимается, поэтому для нас карточка товара – это действительно ценность. Это новые товарные категории. Для интернет-магазинов, ну как я уже говорил, а, да, сейчас. Как я уже. Так, Слышно раз, меня? Раз, раз. По-моему, а, Александр. Так, возвращаюсь. Новая товарная категория — это возможность, в принципе, развиваться, дополнительно монетизироваться, это возможность экспериментировать с различными товарами, это возможность угадывать сезонность и так далее, и тому подобное. Поэтому ну, здесь, конечно же, мы сильны, очень сильны. Это возможность работать со многими поставщиками в одном месте. Все, кто работал когда-нибудь под рубшитингом, вы знаете, что это за проблема, когда у тебя 80 поставщиков, когда с каждым из них нужно отдельно коммуницировать, то с каждым отдельный канал, где-то в Телеграме, Вайбере, Слаке и так далее, то есть моделировать выплаты, так, ну, это ужасный геморрой. Да, мы решили сделать это за вас, мы собрали всех поставщиков в одном месте, вы получаете удобный кабинет, вы работаете с каждым из них, есть ряд инструментов, я их все вам продемонстрирую, такие как мессенджер внутри платформы, где вы можете переписываться с клиентом, с поставщиком, вернее, своим а также обсуждать любые, любые вопросы, да? также ценовые в том числе. Вот. Также мы оказываем качественную поддержку. То есть, если где-то что-то, происходит какие-то непонятки с поставщиком, с мерчантом и так далее, мы всегда остаемся на вашей стороне. То есть, да, для нас в хабере самая главная цель – это чтобы клиент был доволен. Будет доволен клиент, будет доволен владелец интернет-магазина. Соответственно, мы всегда стараемся решать любые конфликтные ситуации, технические вопросы и так далее. Поддержка всегда работает, у каждого из вас есть, будет индивидуальный менеджер, который все вопросы подобным закрывает. Про интерфейс я уже говорил, да, это удобный интерфейс. Вы знаете, самое главное, что это видим интерфейс. Вот для меня, вот как человека, который в b 2 бизнесе давно, это ну, самое важное, что я получаю, в принципе, инструмент работы со многими поставщиками, со всеми заказами, то есть реализована CRM-система, со статусами, отзывами и так далее, и так далее. Продемонстрирую чуть позже. Хабер это качественный контент. Останавливался уже на этом. Хабер это гарантия. Здесь тоже очень важно, каждый наш поставщик, которого мы выпускаем в Хабер, это э, минимум ФОП. То есть да, мы, у нас ФОПы, ТОВы и различные другие э, компании. Да. Все эти компании подписывают обязательно с нами договора, э, обязательно подписываются на все наши правила использования платформы и так далее. Хаббер — это возможности, а не ограничения. Да? Возможностей у нас действительно очень много. Мы технической стороной очень сильно развиваемся. Для всех желающих есть API. То есть у нас есть интернет-магазины, которые ну, прям засыпают нас заказами. Да, Это несколько сотен заказов в день. Я сейчас говорю о небольших интернет-магазинах, маркетплейсах, которые созданы на пром.юан. Да, у нас есть такие кейсы, действительно. Вот одним из них я немножечко с вами поделюсь. Буквально в двух словах проберусь, это как бы не на цель нашего сегодняшнего вебинара. Мы постоянно проводим образовательные мероприятия. Следите, пожалуйста, за нашими активностями в соцсетях, в YouTube, в каналах, Telegram. Мы постоянно пытаемся рассказывать, да, чего мы знаем, куда и хотели бы с вами поделиться, для того, чтобы вам было проще, для того, чтобы вы больше зарабатывали. Технически, опять-таки, мы поддерживаем выгрузки под разные системы. Да, это тоже было сознательно реализовано, и постоянно список этих систем пополняется. Сейчас мы уже делаем модули синхронизации с различными CMS-системами, такими как OpenCard, такими как WordPress, смотрим в сторону Magento, также прорабатываем варианты с небольшими там, платформами, которые только начинают появляться. Мы будем забирать вперед. Также мы открыты, мы открыты, мы всегда ждем гостей, вы можете всегда приехать к нам на демо, да, что мы сделали за спринт, да, мы работаем в спринтах, то есть отрезки, каждые две недели у нас эти происходят, да, мы всегда рады обратной связи, мы всегда рады нашим клиентам, у нас вкусный кофе, так что приезжайте. Так, ну здесь такой слайдик. Те, кто еще не в хабере, начните уже сегодня. Я вам рекомендую попробовать да, данную платформу. На самом деле, вот я вам честно скажу: если бы 5 лет назад у меня был хабер, Хабера бы сейчас не было. Почему? Потому что ну, на самом деле мой бизнес. Ну по сути, заключался в дропшиппинг-бизнесе. У меня было порядка 80 поставщиков, у меня был интернет-магазин 20 плюс тысяч позиций. да. И вот, понимая все эти боли дропшиппинга, пытаясь сделать из этого какую-то системную модель, родился Да, И мы решили дать возможность ну прям всем. Все ребята, которые хотят зарабатывать на этом, да, мы хотим быть для вас идеальным решением. Над да? вот этим работаем каждый день. Но э, мы его вот доработали. Мы доработали саму бизнес-модель. И сейчас ну, вряд ли правильно говорить, что мы для дропшиппинга. Да, дропшиппинг, наверное, это являлся одной точкой э, нашего пути. Сейчас мы говорим о модели маркетплейса да, или же как о модели дропшиппинга 21 века, когда, мне кажется, вот мы более правильно распределили полномочия между мерчантом и маркетплейсам дали ему исключительные возможности для работы в сети. Так. Итак, как мы знаем, что это будет работать завтра? Действительно, такое громкое заявление. Но исследования говорят о чем? Они говорят о том, что 50% всех онлайн-покупок в мире совершается через маркетплейсы. И прогноз на 2022 год, это 67% всех покупок будет совершено через маркетплейсы. Именно через маркетплейсы. Рекомендую всем запомнить, запомнить эту статистику. Она говорит о том, что мы на растущем рынке, мы в тренде. да, И даже если мы просто возьмем, загрузим эти товары и не будем ничего делать, то а, велика вероятность того, что даже органически мы будем расти. Да, ну, не советую такой подход, потому как он не совсем будет целесообразен, и, возможно, он не получит так быстрого эффекта от хабера. Итак, если, ребят, кто еще не в хабере, кто-то сомневается, кто-то, я не знаю, хотел бы попробовать, пожалуйста, вот контактная информация. Эту презентацию, кстати, ребята, вот, я попрошу всем сбросить зарегистрированным на почту. Вот, э, Вы сможете связаться с нами вот, по контактному телефону, либо написать нам на почту, либо приезжайте лично. Э, всегда рад буду встретиться, отговорить. И... Welcome. Welcome. Итак, я думаю, что пора приходить, собственно, к презентации самой системы и ее возможностей. Вот. Значит, переключаемся. Значит, ребят, смотрите, я перешел по, на страничку, да, у меня есть такая техническая возможность, я типа супер админ здесь, и поэтому я могу заходить на магазины наших участников. Естественно, мы попросили разрешения человека, готов ли он показывать, что вот его, собственный личный кабинет нам с благодарностью предоставила такую возможность. Женя, спасибо тебе огромное, если ты нас смотришь вот, ну, действительно, кейс э, этого человека, он вдохновляет, вдохновляет многих молодых предпринимателей. Э, объясню почему. Потому что вот Евгений, да, он по своему владеет интернет-магазином «Сейдшоп», а также является сотрудником «Хабер». Да, это приятно для меня новость, что у нас предпринимательство, знаете, оно взращивается в на наших стенах, и это очень круто. Открыли мы с друзьями интернет-магазин. Кстати, у нас есть интервью на YouTube с ребятами. Они очень стремительно растут, то есть умножаются там, от месяца в месяц. Вот сейчас вы видите его кабинет. Да? Всем видно? Всем видно, отлично. Значит, что мы видим, что сразу бросается в глаза? Понятный интерфейс, чем-то он напоминает, возможно, Facebook. Да, ну, так оно и задумывалось, для того, чтобы система была понятной и дружественной общим пользователю. мы думали что-то создать в таком формате, знакомым, э, понятном и приятном, ну, плюс функционал продумать под э, э, конкретные действия пользователя. Здесь мы видим вот баланс, да, вот вкладочка «Баланс» — это то, что, ну, наверное, должно являться результатом деятельности каждого из вас, да, если э, это… Тот баланс, который мы можем воспользоваться, воспользоваться каким образом, вывести его себе на счет. То есть, пожалуйста, человек, который осуществил коммерческую деятельность внутри Хабера, он продавал много товаров, получил комиссию от наших поставщиков, он из одного кабинета получает все эти средства себе на счет. Почему я на этом остановился? Да? Это важно. На самом деле, Хабер, кроме всего того, что я перечислил, какие преимущества, да, основное, базовое, что мы еще делаем? Мы делаем, по сути, возможность единственного, знаете, вот мы становимся единственным финансовым контрагентом для расчета с маркетплейсом, да, с интернет-магазином, который забрал наш товар. Можете себе представить вариант, когда у вас 50 поставщиков, и 50 поставщиков должны сбросить ваши заработ заработанные деньги куда-то, на карточку, привод 24 или еще что-то. Представляете эту боль, когда вы понимаете, что у вас кассовый разрыв, вам нужно заплатить за рекламу, да, вы звоните поставщику, говорите, «Дай мне, пожалуйста, мои денежки», а поставщик вам говорит, «Слушай, ну подожди два дня, либо хочешь, забери товар, например». Да, Это как бы случай в реальности… Здесь же мы говорим, что мы вот этим вот биллингом, вот этим вот балансом гарантируем вам выплаты по всем вашим заказам. Это очень важно. Я считаю это очень большим преимуществом. Итак, давайте еще раз вернемся к началу. Вот зашли в кабинет, зарегистрировались. То есть первые, кто ребят зайдет, зарегистрируется, всем рекомендую пройти обучение. У нас оно автоматизировано. Пожалуйста, вот я здесь могу нажать на эту кнопочку, но у каждого из вас оно появится автоматически после регистрации. Также мы разработали очень вкусные бонусы. Бонус составляет 50 гривен за регистрацию, за прохождение всего обучения. Да, то есть если вы зарегистрируетесь, пройдете все обучение, мы вам дарим 50 гривен. Это будет, по сути, мы хотим, чтобы эти 50 гривен оплатили ваши первые заказы, да, для того, чтобы вы поверили, что ну, это не сказки, это действительно работает. Вот. Плюс обучение даст вам понятие вообще, что же мы делаем, как работает наша система, где какие блоки и так далее, как это все используется. Итак, прошли мы обучение, например. Мы прошли обучение успешно, нам капнули наши 50 гривен первых. Какие наши дальнейшие действия? Да? Мы должны перейти во вкладочку, которая называется «Все товары», для того, чтобы выбрать товары. И сейчас вот я вам расскажу, как же правильно выбирать товары в свой интернет-магазин. Сразу скажу, подходов есть несколько. Да, мы можем говорить о нескольких э, э, когортах участников. Есть на интернет-магазины. Да, у нас, наверное, на платформе их процентов 60%. То есть это ребята, которые, в принципе, продают очень много различных категорий, постоянно тестируют новые категории. То есть это ребята, которые скорее а, работают не на нишевость, да, то есть мы не говорим, что мы интернет магазин шуб или мы интернет магазин а, техники, да, а мы пробуем все, вот смотрим, что идет, то и продаем. Это один из подходов. Есть второй подход, когда мы говорим, что мы интернет-магазин удочек, все для рыбалки. Да? И тогда, естественно, мы, э, мы сомбок велел нам, конечно же, э, суживаться в категориях да, и э, предлагать конкретный ассортимент. В принципе, и для того, и для этого у нас до, достаточно инструментария, чтобы каждый из вас мог подобрать то, что ему нужно. То есть, в первую очередь, мы обращаем внимание на рейтинг поставщика. Вот, пожалуйста, страница выбора товаров. Что такое рейтинг поставщика? Это комплексный показатель. Да, я его еще Мне больше нравится его называть сервис-левел э, да, данного поставщика, потому как это комплексный показатель, который учитывает ряд э, факторов и фактов жизнедеятельности данного поставщика на платформе. Самое важное – это э, процент отмен по данному поставщику. То есть, да, у нас, по-моему, по коэффициенту порядка 40% влияния на данный показатель, вот идет именно на этот показатель. Вернее, на процент успешно завершенного заказа. Второе – это скорость обработки заказа. То есть, насколько быстро данный поставщик связывается с клиентом, насколько быстро он отправляет этот товар клиенту и так далее. Да? Также здесь учитываются, кроме скорости обработки, кроме процента выполненных заказов, также учитывается ряд показателей да, в в меньших пропорциях это там ценовая политика это какие отзывы на этого поставщика да это процент отменту нет в наличии потому что здесь нужно разделять да иногда клиент сам отказывается а иногда поставщик не поменял имел наличие да и таким образом ну, он ухудшает взаимодействие базовое да, на платформе поставщика интернет-магазина Соответственно, ориентируйтесь на этот показатель, он действительно справедливый, Ну, мы, конечно же, постоянно дорабатываем, постоянно вводим какие-то новые переменные, что не пугаетесь, но наша цель – это всегда показать вам, маркетплейсам, да, какой именно поставщик является крутым да, и с кем, с кем все работаем. Также у нас реализована в принципе, фильтрация да, у нас по категориям, То есть вы можете выбрать категорию, Здесь указывается проц процент выплаты. Да, процент всегда считается от розничной стоимости. То есть вы здесь видите, сколько хабер вам выплачивают за выполненный заказ по данной категории. Также, пожалуйста, ориентируйтесь на розничную цену, то есть она должна быть в рынке. Ну, то есть не секрет, что у нас на платформе есть поставщики, которые со временем начинают завышать ценности. Да. Это скорее касается поставщиков, которые сами не являются владельцами данного товара. Да. У нас таких немного, но они, они все-таки есть. Ну, они могут обеспечивать неплохой уровень э, сервиса, там, они умеют с этим работать. Да, ну, как бы это тоже абсолютно нормальная модель, но при всем при этом обязательно обращайте внимание на сервис-левел данного поставщика. Тогда вы точно не ошибетесь. Обращайте внимание на прибыль. Здесь уже посчитано, сколько вы заработаете конкретно гриммах, да, в деньгах с одного выполненного заказа. И, соответственно, вы можете таким образом рассчитывать э, э, свой, свой ROI, да, Return of Investments. Вы можете понимать, сколько вам нужно кинуть в рекламу для того, чтобы заработать вот эту вот 191 гривну, и понимать, если у вас математика сходится, если вы в плюсе, э, значит, вы понимаете, насколько этот канал масштабируем. штабируем, да, вы можете там, больше давать рекламу, либо меньше, то есть вот это как бы верный показатель. Также вот мы недавно рассказали интернет-магазины, какую они еще стратегию пользуются, как они выбирают товары в хабер, да? для меня это была новинка. Но довольно-таки интересный пример. Вот ребята просто заходят, что продавать, да, ребята заходят в розетку, да, ищут, заходят на первую страницу, например, да? на первой странице можно увидеть, там, да, открывая любую категорию, можем увидеть какие-то топовые товары. Вот, ребят, что эта стратегия очень интересная, но почему нет? А, в розетке работают далеко не глупые люди, они понимают, что идет, да, и система хорошо отрабатывает, и всегда вам показывает действительно наиболее релевантное предложение. Здесь можем просто там, давайте сделаем пример. Посмотрим вот, на товары. Я в них заходил. Можем, к примеру, воспользоваться вот этим нет. Сейчас копируем нового товара. И давайте посмотрим, есть ли это в Хаббере. Вот это название и клацаем энтер. Вот, пожалуйста, мы нашли этот товар. Мы смотрим, 900 гривен он стоит в хабере. На розеточке у него... Причем продавец здесь розетка, обратите. 900 гривен тоже. Следовательно, мы в рынке отлично почему бы не взять этот товар себе в интернет магазин ну если вы конечно же в магазине продаете только детские вещи то, наверное безударная древ будет смотреться как-то не очень комфортно на вашем сайте возможно ваши клиенты не совсем вас поймут ну для этого мы можем сделать еще в интернет магазин и попробовать так следующее я бы сейчас вам покажу на массовом как вот массово эти товары себе набирать. А, еще упустил. Еще момент, как еще э, интернет-магазины понять, что они лучше продавать. Э, поставщики у нас на платформе пользуются инструментом, называется лента на новостей. Ну, не только поставщики, интернет-магазины также им пользуются. Но здесь вот поставщики заливают новую товар в платформу, всегда делают рекламные посты и рассказывают о своем товаре. Вот, пожалуйста, поставщик Ремаркет. Здравствуйте, уважаемые партнеры. Готовы врываться в новый сезон больших продаж. Хотим предложить ваше внимание ассортимент наших товаров для добавления на ваши торговые Супер. То есть мы создали некую экосистему, когда... Вы первыми узнаете об обновлениях у поставщиков товаров. Вы понимаете, какие тренды наступают. Да? Поставщики, мы уже говорили да, изначально, что не занимаются своим товаром, не знают, когда спрос, по какой цене его предложить и так далее. Пользуйтесь этим инструментом. Пожалуйста, вы заходите, и вам все, что нужно сделать. Да, вот Я покажу здесь не один пост, здесь много постов, которые поставщики... Вот, как, вот такой метод распространения своего товара на маркетплейсы. Пожалуйста, кто интимкой занимается, вот интересно. Есть у нас какие-то женские прибомбасы, вот также детские товары и так далее. Есть, что вам сделать для дальнейшего перехода? Мы уже для вас сделали, то есть вам не нужно куда-то уходить, искать там поставщиков и так далее, вам просто нужно перейти вот по этой ссылочке, которую мы видим, и хабер вас перенаправит как раз на выбор вот этих вот товаров непосредственно. Да? Вы можете их посмотреть. И я перешел на эти товары, я смотрю, носорубочки, аномастаты, канальные вентиляторы и так далее. И вы принимаете решение, стоит ли вам заходить в работу с данным поставщиком, либо нет. Также есть еще вкладочка «Поставщики», где вы можете зайти и посмотреть, в принципе, они вот категоризированы, исходя из сервис-левела, да, исходя из нашего рейтинга поставщиков. Что мы здесь можем сделать? Мы можем переходить на страницу компании данного поставщика. Смотреть непосредственно на его странице, что же у него есть за товар, какие у него розничные цены. Посмотреть описательную часть данного товара. Вот это будет загружаться в ваш интернет-магазин. Вот, это один из критериев выбора. Также вы здесь на страничке «Поставщики» можете написать конкретному поставщику, ну, например, функционала, например, «Покупки оптом» как такового нет, пока нет. Мы над этим сейчас работаем. Но вполне а, возможно, что кому-то из вас заинтересует также оптовое приобретение да, данного товара. Вот как раз по этому случаю вы можете написать данному поставщику в, в, наш мессенджер. Вот, мессенджер находится вот здесь, вот вверху. Да, и воспользовавшись этим, вы также можете что-то решить какие-то свои вопросы, либо узнать по товару, либо узнать по наличию товара. И, так. Пользуйтесь этим инструментом, мы сделали для вас. Так, следующий этап. Да, допустим, определились мы с товаром. Мы определились с товаром. Давайте я вам покажу, как он загружается к нам. у нас, вот сейчас мы знаем, что идут холода, и нас э, заинтересовали, заинтересовали такие позиции, как э, мужское термобилье. Мы смотрим, что хороший бренд Radical э, Польша. Э, также у нас высокий сервисный центр данного поставщика. Также мне интересно морда этого товара. Я принимаю решение загрузить его в себя. Как же это происходит? ли интересующий товар, Также же вы можете это сделать массово. Как же вы можете выделить, например, большее количество этих товаров, например, выделим 500, да, для того, чтобы загружать больше. Пожалуйста, вы выделяете. Там, я выделяю просто товары для того, чтобы нельзя не захлоплять магазин. Так, Так, давайте выделим вот этих вот два товара. Дальше что мы делаем? Мы нажимаем кнопочку «Добавить мои товары». Нажимаем. Система нас сразу перебросила на блок «Мои товары». Эти два блока, все товары «Мои товары» отличаются тем, что первый блок служит для выбора товаров, для массовой обработки этого товара для того, чтобы, ну, в принципе, понять, что есть, и набросать себе в «Мои товары». В «Моих товарах» вы уже смотрите на конкретные, конкретные показатели данных товаров, да, а также через этот блок вы совершаете заказы товаров. Да, здесь нам уже доступны различные, различные технические функции. Да, например, мы здесь можем уже добавлять в экспорт. Да, этот товар, который мы загрузили, нам нужно каким-то образом загрузить в свой интернет-магазин вот именно для этого мы реализовали экспортер, который выгружает в различных форматах данные товары. Давайте это сделаем вместе. Так, я, например, выделяю эти товары, которые вот хочу добавить в интернет. Нажимаю кнопочку «Добавить в экспорт». У меня появляется плашечка товара добавленного в экспорт». Далее я перехожу. Вот эта вот кнопочка синенькая, называется «Экспорт». Мы переходим сюда, и нам открывается такая менюшка в папе, где мы выбираем тот формат, который нас интересует. Но в данном случае там, у меня стоит по умолчанию YML да, для того чтобы… И сразу идет автоматическая интеграция, там, когда вы забрасываете эту ссылочку, то есть YML-формат уже размечен под промовские дерево категорий, под подкатегории, также уже присутствуют опции, те, которые должны быть под товаром. Это все уже размечено для вас. Да. Также вы можете выбрать CSV-формат, если вам удобно с ним работать. Также, если вы работаете с интернет-магазином, у вас свой магазин на «Розетка», то тоже, в принципе, можно работать вот с этим форматиком. Также можно, если вам нужно какой-то отдельный формат по каким-то отдельным правилам, пожалуйста, обращайтесь, мы поможем, сделаем вам индивидуальную ссылочку, да, чтобы вы могли этот товарчик загружать, чтобы он вам потом обновлялся, цены наличия и так далее. Вот. И нажимаете, например, «Сгенерировать». Давайте вернемся на «Про». Также система вам тут подсказывает, файл готов, выберите автоматическую или ручную выгрузку. Здесь я выбираю, например, автоматическую, если я хочу автоматически обновлять цены наличия. наличие. Нажимаю кнопочку «Копировать», все, ссылочка скопирована. Далее эту ссылочку вы несете в вкладочку «Импорт товаров», например, на Prom.io, если у вас магазин на Prom.io. Это как бы сделать легко, это в базовой любой промо-скаверсия есть, поэтому… Ну, опять-таки, если же у вас возникают какие-то сложности или вопросы с этим процессом, пожалуйста, зайдите на YouTube, в наш канал, и там э, есть четкое видео, как загружается данное видео, э, как э, видео, говорю, данная ссылочка вашему любимому. Хорошо? Если же там что-то будет, еще останется вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам, мы поможем. Все, э, товары появились на витрине. Да, товары появились на витрине, какие дальше будут процессы? Очень важно да, понять, что... Просто так, товары на витрине, они э, ничего не говорят, они вам ничего не дадут. То есть очень важно э, делать маркетинг, и да, рекламировать эти товары. И здесь, конечно же, вы исходите уже из той платформы, которой, на которой вы работаете. Да, если это делает, то там куча внутреннего трафика, за который тоже, пожалуйста, можно бороться. Да, и там различные способы, как этот товар там, выводить в топ и так далее. Как пользоваться ProSale-рекламой, как пользоваться CPA-рекламой, как выводить товары на э, витрине бигля и так далее. Также, если у вас OpenCard и так далее, вы пользуетесь э, еще каналами привлечения трафика, AdWords, э, вы пользуетесь также органическим привлечением, SEO-трафиком и так далее. Вы нагнали трафик на данные товары, получить, э, получили заказ. Что дальше происходит? Если вы с нами не интегрированы по API, то заказы автоматически в Хабер не попадут. Да? Если же вы интегрировали автоматически э, синхронизацию с Хабером по API, то мы можем автоматически секунда в секунду да, при получении вами заказа получать его в Хабер. Да. И соответственно он сразу же падает поставщику. Поэтому кто с нами уже работает и хочет интегрироваться в Хабере пожалуйста, обращайтесь к вашему менеджеру, мы поможем вам подключиться для того, чтобы улучшить, в принципе, там, все показатели, да? мы ускорим обратную связь клиенту, соответственно, будет меньше отмен, отказов и так далее Это как бы очень важно. Я немножечко забежал вперед, но вот буквально на днях мы еще выкатываем автоматическую интеграцию с Prom.ua, то есть все интернет-магазины на Prom.ua мы тоже можем интегрировать по заказам, да. То есть все заказы, которые будут приходить на ваш сайт на Prone.ua, будем автоматически передавать поставщикам. Также это все будет потом учитываться в контролинге, в рейтинге поставщиков и так далее. Предположим, вам пришел заказ на вот данный зон полуавтомата. <coughs> Какие ваши действия? Вы просто переходите вот здесь, видите, у вас выделяется кнопочка «В корзину». Нажимаете эту кнопочку, товар добавим в корзину, пожалуйста. Переходим в корзину. И заполняем здесь обязательные поля для того, чтобы поставщик понимал, куда отправлять данный товар. Вернусь немножечко назад. Смотрите, у нас еще есть статистика. То есть если интернет-магазин сам перезванивает своему клиенту, уточняет заказ и только после этого передает заказ поставщику, то выкуп, вы, выкуп данного товара повышается порядка там, на 17%. И отмены понижаются порядка на 20%. Понимаете? То есть я бы всем рекомендовал. У нас можно этого не делать. Вы можете, прям, вот э, холодный, ну как, тепленький лид, который вам пришел на сайт, через кнопочку купить, передать сразу поставщику. Поставщик сам ему перезвонит, все это сделает. Но э, поверьте, моему опыту, я вам рекомендую перед этим. Прозвонить клиенту, сказать «Алло, здравствуйте, вы действительно сделали заказ, рад вас слышать, все дела, да, действительно, этот заказик мы вам не можем отправить, ждите, пожалуйста, связи с нашим поставщиком, он свяжется и уточнит все детали по доставке данного товара». Это моя вам рекомендация, если будете делать так, то, ну, значительно повысится выхлоп, да, от того, что мы даем в принципе. Так, по базовому процессу. То есть э, обязательно к заполнению покупателя, обязательно телефон покупателя, да, кто у вас э, заказывает данный э, товар. Опционно также забываем email покупателя, а также создаем номер заказа. Если вы не создадите номер заказа, это скорее для вашего удобства, чтобы вам потом было проще его найти, э, то система сгенерирует автоматически номер заказа. Также в этом поле в комментариях заказа вы можете поставить э, свои комментарии. Например, не перезванивать клиенту, клиент ждет заказ. Или же э, комментарии «Доставьте, пожалуйста, там, после шести вечера». Или какие-то другие комментарии для того, чтобы поставщику было легче э, понять и разобраться, э, какой же уровень сервиса можно предоставить данному клиенту. Окей, все, пользуемся. Э, предположим, мы это все заполнили. Оформляем заявочку, да. в данном случае она не оформится, так как у меня не заполнены обязательные поля. Вот этот заказ уходит на прямого поставщика. Давайте я сейчас удалю заказик и перейду уже на конкретно выполненный заказ. Пожалуйста, мы сейчас перейдем в блок, который называется мои заказы. Это по сути серая система, где вы видите, да, кому вы передали заказ поставщик, на что этот заказ, на да, сумму сделки. Да, вы также видите телефон, контакт э, покупателя, также вы видите, видите статусы. Как эти статусы отображают вообще, ну, где ваш товар находится, на каком статусе. Что сделал поставщик? В данном случае, вот э, последний наш заказ, данные подтверждены, говорит о том, что э, поставщик связался э, поставщик связался с э, клиентом, подтвердил все данные, клиент сказал, да, окей, конечно же, я перенесу этот груз и товар ушел. Да? Следующий статус у нас ну, 90% всех наших статусов передаются автоматически, так как поставщики вбивают э, наклоненные новой почтой под заказ, и система автоматически трек, трекает статусы, да, и она меняет их в систему. Э, это как бы ускоряет вообще взаимодействие платформы и пользователя, а также это понижает опять такие варианты незабора и так далее и тому подобное. В данной вкладочке вы можете, кстати, открыть каждый заказик, посмотреть более подробную информацию по этому заказу, да, а также оставить вот примечания для поставщика. Еще раз. Да. Также вы можете открыть вот здесь вот расширенную информацию и по данному заказу в реал-тайме переписываться по данному заказу с конкретным поставщиком. То есть если вы ему пишете… Там, Здравствуйте, клиент хочет чего-то дозаказать. Поставщик сразу получит уведомление о том, что ему пришло сообщение, ответит вам оперативно. Таким образом вы оба э, заработаете. Вот. Так, по заказикам мы прошли. Так, так, так. Теперь хотелось бы вам сказать, что э, сколько товаров вообще в принципе можно загрузить. У меня есть статистика, да, вот я владею некой статистикой, в которой говорится, что э, при увеличении количества загруженных товаров увеличиваются продажи этих товаров. Ну, это прямая, вообще, этот, э, прямая связь, да, прямая корреляция. Но цифры говорят о том, что магазины, которые забрали себе от 3000 и более товаров, себе в интернет-магазин начинают получать первые заказы буквально в течение трех дней вот это тоже важно понимать для тех кто хочет быстро стартануть, быстро получить выхлоп, пожалуйста 3000 товаров начинайте с этого Да, я понимаю что вы завязаны еще на пакетах промо и так далее но как бы знаете есть случайность есть нюанса есть статистика соответственно предлагаю себя с статистики это тот топор который постоянно рубит да, напильничком потом поработаете и выделите для себя самые там, топовые товары. Там, будете смотреть, где у вас лучший выход, где у вас хуже выход. Тогда. Так. Следовательно, да, вот я вам рассказывал про заказы, а я вам рассказывал про статус. Когда заказ переходит в статус выполнен, с этого заказа у поставщика своего баланса снимается процент, который идет вот в этой процентной сеточке по вашей категории. Например, там комплект мужского и белья, вот этот вот процент снялся у поставщика 191 гривна и начислился вон. Давайте перейдем еще раз в баланс. Я в него уже заходил немножечко в другой цель Давайте посмотрим реальную картину. Да. В балансе что мы видим? Вот эти деньги — это заказы в обработке. Что такое заказы в обработке? То есть… Это те заказы, которые находятся еще не в конечных статусах. То есть не в статусе выполнена либо отмена. Да, как бы нормальный процесс вообще в маркетплейсах, да, отмены, это, это ок. Это ок. главное, чтобы он был там не более 30-40%. За этим нужно следить. Вот. По истечению 14 дней, то есть если за 14 дней клиент не сделал отмену, клиент не запросил возврат денег, эти денежки попадают вам сюда в доступных выплате. Здесь по кнопочке выплаты средства» генерируется запрос на хабер, чтобы мы вам выплатили эти деньги. Там дальше понятная инструкция вообще, как это все делается, как выплачиваются вам средства. То есть выплачиваются они в течение трех календарных дней э, с момента э, запроса на выплату денег. Ну, опять-таки, в э, 90% случаев э, деньги мы выплачиваем день в день, но иногда было… Праздники иногда бывают банковские, такие тяжелые операции, скорее, это не от нас зависит. Мы деньги отправляем день в день, но иногда банки их проводят в течение трех дней. То есть, да, мы обязаны вам озвучивать именно три дня. Вот, вот как бы так. Да? Мы прошли, значит, с вами, мы прошлись, посмотрели, что, как выбрать товары. Да, мы прошлись по, как же их загрузить свой интернет-магазин, да, это блок «Мои товары». Мы с вами узнали, как найти поставщика в вкладке «Поставщики», да, на что обращать внимание. Мы с вами пробежались по ленте новостей, что же это такое, чему она как бы служит. Кстати, по ленте новостей есть, пожалуйста, еще поставщик фо -трак». Отлично. Какие-то зимние, детские, детская, зимняя обувь. Очень популярная категория. Многие маркетплейсы используют ленту новостей как инструмент для того, чтобы рассказал поставщикам, что нужно там привозить, закупать, какие товары вообще по, поставлять в кадр Многие магазины пишут, что пожалуйста, там ищем термобельёвое, ищем там детский ассортимент, ищем еще что-то, ищем там какие-то трендовые товары. Пожалуйста, вы здесь тоже можете писать об этом, и поставщики обязательно, увидев ваш пост, откликнется э, на ваш пост и предложат вам релевантные для вас товары. Так. Значит, по мы тоже прошлись. А, так, так, так. А, а, еще хотел бы вам сказать о том, что мы в хаббере постоянно поддерживаем наших участников, да, и э, у нас разработаны различные системы мотивации, бонусирования маркетплейсов, э, да, за хорошую классную работу, для того, чтобы вы чувствовали э, еще большую выгоду работы с нами. То есть, да, пожалуйста, э, но бонусная система у нас сугубо индивидуальная, то есть под каждого участника маркетплейса мы всегда выстраиваем э, определенную бонусную сетку, для того, чтобы и вам было интересно а работа с ним, да, это некий элемент и для того, чтобы вы больше зарабатывали. К примеру, она звучит так. Пожалуйста, в этом месяце выполни план, там, на э, 50 заказов больше, чем в прошлом месяце, да, и получи гарантированно, там, плюс 1000 гривен. То есть, эта бонусная модель у нас работает, но об этом, пожалуйста, обращайтесь к своему личному менеджеру, да, у каждого из вас он обязательно появится, вот, для того, чтобы максимизировать выход от работы с хайбером. Всем рекомендую, то есть, ну, Готовы стимулировать, и мы любим это делать. Так, хотелось бы отдельным вопросом, <coughs> отдельным вопросом э, осветить тему. Э, вроде я так рассказываю, все безоблачно, все как душевно и классно, но хотелось бы всем напомнить, что мы всего лишь платформа. Да, мы не э, являемся сами поставщиком программ. Мы э, не производители. Мы всего лишь организовываем то место, где вы можете общаться, где вы можете коммуницировать удобно. Да, мы предоставляем вам инструменты. Ими нужно пользоваться правильно. Для того, чтобы пользоваться ими правильно, нужно все-таки немножечко подучиться. Поэтому не пропускайте, пожалуйста, наши вебинары, лекции, смотрите все наши видео. Мы даем максимум полезного контента для того, чтобы вы ну, как можно эффективнее использовали нашу платформу для своего заработка. Да, мы заинтересованы в том, чтобы вы росли. Часто очень нам задают вопросы, часто нам говорят, да вот у вас цены высокие. Ребята, у нас 700 тысяч товаров, каждый месяц плюс 60-100 тысяч добавляется. У нас 90% прямых поставщиков с прямыми ценами, которые мы контролируем. Выбирайте, пожалуйста, те товары, которые подходят вам по всем параметрам. По цене, по морожению, по сервису, это важно. Но, ребят, за вас мы ну, можем вам советовать, да, но э, каждый ваш бизнес, это, ну, он индивидуально. это зеркало предпринимателя. Поэтому ну, лучше вас это никто не сделает. Э, часто мы сталкиваемся с вопросами, что поставщики плохо обрабатывают заказ. Ребят, да, действительно, бывают такие истории. Есть, э, давайте, ну, как бы мы в реальности находимся, мы живем в Украине, у нас ну, культура бизнеса, в принципе, только сейчас на стадии какого-то там, становление, да. И мы тратим ульну сильную энергии э, и временную на то, чтобы обучить вас, да, обучить, как правильно этим пользоваться, как же нужно правильно отвечать на звонки, как нужно правильно реагировать на заказы. Э, Ребята, если у вас возникают какие-то вопросы, там, заказ долго не обрабатывается или что, у вас всегда есть инструментарий, который нужно использовать. Первое — написать поставщику, «Эй, дружище, пожалуйста, где ты там пропал, обработай мой заказ». Если там в течение там, нескольких минут не происходит никакой реакции, сразу к нам, вот плашечка помощь, посмотрите вот здесь вот внизу, пишите на саппорт. В саппорт мы отбираем uh, таких ребят прям зверей, да, вот, uh, они uh, достают uh, мушкет и берут отручать uh, ваши заказы сразу же. Вот, uh, мы всегда рады вам помочь в этом, мы, это наше предназначение. Но, к сожалению, ребят, ну, за вас бизнес мы не сделаем. Uh, Поэтому если с каким-то из наших мерчантов, э -э, это поставщик, да, э, возникают систематические -то проблемы, где то проблемы, где-то негазки, где-то вам что-то не нравится, ребят, просто удаляйте его товары со своего интернет-магазина. Просто, простое эффективное взаимодействие. Поставщик увидит, что ваши товары, вы удалили его товары, э вы не будете делать с этим поставщиком, найдите другого, у нас постоянно обновляется товарная матрица. Поставщику станет, у него понизится рейтинг. Соответственно, при понижении критического рейтинга ниже четырех у нас появляются вопросы к данному поставщику. Мы к нему приходим, говорим, «Друже, что там? У тебя может помочь как-то? Давайте вместе поработаем». Вот. Если прям система поставщик нарушает как бы, наши правила и так далее, то, ну, естественно, мы отключаем, прощаемся с данным поставщиком. Мы дорожим своей репутацией. Мы хотим сделать хороший бизнес, мы хотим помощниками становиться, а не плодить непонятные истории, знаете. Особенно там бывали у нас случаи попыток мошенничества, которые мы пресекали, очень больно пресекали. Вот. Ну, это к слову. В общем, ребят, проблемы какие-то, наверное, на пути будут возникать. Ну, кто хочет бизнес без проблем, ну, наверное, лучше не открывайте. Ну, если вы открываете уже бизнес, вы готовы сталкиваться с этими проблемами? Пожалуйста, делитесь с нами, мы будем вам помогать. Окей? Спасибо. Ребятки, да, значит, мы сейчас вам вышлем, я думаю, что по системе, наверное, я уже сказал, больше, чем надо. Да, давайте еще по навигации буквально две минутки. Вот у нас есть блок с вопросами и ответами. Это наш сайт Хабарсамбес. Тут уже многое, многие вопросы, которые бы вы хотели задать, уже были заданы, мы уже на них ответили в письменной форме. Поэтому переходите, да, вот блок и ответы пожалуйста. Да. да а, вопросы от вас, которые вы задавали на протяжении, на которые не было ответа ранее, это скажите, будет ли жить дропшиппинг после принятия новых законов? Вы имеете в виду законы про обязательно расчетно-кассовые операции, про законы о флопах, да, вот эти вот все вещи. Так, ну, а куда он делится? Мне кажется, это более того, это идеальная общая схема работы э, в данных обстоятельствах. Ребята, что такое модель Marketplace? Маркетплейс не является продавцом. Следовательно, Marketplace не обязан выдавать кассовый фискальный чек. Это очень важно понимать. То есть поставщик, тот, который владелец управления товара, обязан отправлять товар, с фискальным чеком. В данном случае вот, Marketplace, да, и в чем, в чем суть? Вот само отличие дропшиппинга от маркетплейса. При дропшиппинге магазин является продавцом. Мы говорим о дропшиппинге 21 века. Скажем так, это смешанная модель дропшиппинга и маркетплейса. Это, наверное, сложно, я очень говорю, но не важно. Поймите правильно, то есть, вы становитесь маркетплейсом, вы рекламная площадка. Рекламная площадка монетизируется за счет комиссии. Ройалти и так далее. То есть, по сути, по сути, вы являетесь витриной отображения товаров данного поставщика к клиенту, да? А мы являемся агрегатором товаров вот, этого, вот, этого, вот этих поставщиков, понимаете? То есть, мы для вас, по сути, некая сервисная модель, а вы сервисная модель для своего клиента. Соответственно, мне кажется, в данном ракурсе, да, с этим новым законом, это открывается скорее новые возможности для вас, для ребят, которые хотят работать по модели Marketplace. Вот еще последний вопрос александр и а предвидится ли развитие платформы с учетом условий от поставщика предоплата или частичная предоплата? Еще раз повторю вопрос пожалуйста. Предвидится ли развитие платформы с учетом условий от поставщика предоплата или частичная предоплата? Естественно, мы уже в эту сторону идем и смотрим, так как предоплатная модель у нас в Украине сейчас растет. Вы вот можете посмотреть, кстати, страничка Retailers UA – это наши хорошие партнеры, хорошие друзья. Вот они делают интересные обзоры, рейтинги, да, какие же там способы оплаты в онлайне, какие интернет магазины растут, какие ниши растут. У них есть четкая аналитика по этому поводу, что мы сейчас по, по предоплате, да, по оплате карты или сайта, мы э, растем из года в год. Соответственно, мы ну, игнорировать данный фактор рынок мы не можем, конечно же, мы туда смотрим и будем, будем идти в эту сторону, обязательно. в да, заки. наряду с другими моделями. Мы сейчас вот так э, на скидочку... Могу вам там забежать вперед вообще, рассказать, о чем мы в принципе думаем. То есть мы думаем сейчас над оптово-розничными сделками. Да, это мелкий опыт, скорее, мы можем назвать, чтобы у нас в платформе можно было закупить мелким оптом товар. Да, и, возможно, мы предоставляли бы услугу э, так называемого escrow. То есть, да, когда вы платите денежку нам, но мы его не оболоним поставщику, пока вы не получите э, свой груз. То есть, кстати, ребят, напишите, пожалуйста, нам куда-нибудь, если вы считаете, что данная модель интересна, мне бы хотелось услышать это мнение, да, с кем-то из вас пообщаться по этому поводу. Ну и еще вопрос по поводу монетизации поверьте. Как монетизируется хайдбер сейчас? Значит, смотрите, по поводу монетизации. То есть сейчас мы монетизируемся исключительно по заказам, то есть, да, Marketplace получает, я уже сказал, порядка 15-18% от розничной цены по заказу, да, по выполнению заказа. Розничную цену указывает поставщик. Это обязательное условие, если мы работаем по модели Marketplace. Да. Мы с поставщика снимаем там на 2-5% больше, чем отдаем интернет-магазину. Соответственно, мы сидим вот в этой вот, 2-5% разницы от маржи, то есть 2-5% от транзакций не зарабатывают. Ну, я считаю, это самая справедливая модель, так как, ну, вот так но, сейчас мы думаем, конечно же, о много способах монетизации, мы рассматриваем различные варианты, мы считаем, что мы ну, предоставляем очень много сервиса, который, ну, просто так нигде вот, не возьмешь. Ну, где ты можешь пойти взять 700 тысяч карточек готового классного контента. Ну, вот так вот. Я думаю, что это должно стоить денежек. Ну, давайте так. Когда мы это все будем запускать, мы предварительно всех оповестим мы, конечно же, всем расскажем об этом. Есть какие-то еще вопросы? Так, озвученная вами модель точно интересно. А безопасная сделка между поставщиками и интернет-магазинами была бы очень актуальна для по интернет-магазина. Спасибо большое за отзыв. Вот прям, прям сейчас, вот сегодня я целое утро и занимался этим вопросом, как раз разговаривал с многими участниками, да, и я смотрю, ну, подтверждается данная гипотеза, я думаю, мы будем вводить такую модель, но для этого нужны технические нюансы и время, да, на самом деле. А Следующий момент. Передача заказов по АПЕ можно подключить к своему сайту, а не только к Промо, правильно? Сейчас, одну секундочку, ребят. Ты опять туда? Да. Можно ли подключить передачу заказов по API не к промо, а к другим магазинам? А тебя Отключил. А, все-все-все. Можно ли подключить заказы, передачу заказов по API и к промо и к другим магазинам? Да, да, смотрите, вот сейчас мы уже выкатили наш цены API, давайте так, у нас э, синхронизация с промом э, идет, да, тоже по API, но там немножечко другие методы, не к, не к промо также возможно, вот сейчас мы выкатили первую часть API, это по загрузке товара. то есть да, сейчас по API можно будет уже забирать товарный фид. это очень важно, и обновлять цены и наличие, да. Uh, уже этот, эти методы созданы, и сейчас уже, вот, я знаю, вот сегодня-завтра дорабатываются методы передачи заказов, статусной модели. да там ну, Более сложная логика, потому что присутствуют там, сдвоенные заказы, заказы там, на одну корзину нескольких поставщиков, поэтому мы сейчас шаманим логику. Да, ну вот Буквально на этой неделе, я думаю, у нас появится полноценная API для магазинов не на проме, на любых других площадках, которые имеют возможность забирать там, через какие-то эндпоинты товары и отдавать заказы, конечно. Да, рассылочка, вот мне Толя подсказывает, спасибо, дорогой. Да, Будет рассылочка, мы всех будем предупреждать, рассказывать, как это работает, мы всем поможем, кому это нужно. Давайте так, мы сами реально заинтересованы в том, чтобы как можно больше у нас клиентов работали по API, потому что, ну, это ускоряет цикл сделки, соответственно, повышает конверсию, ну, короче, это уже 21 век, по-моему, API это стандарт. Что-то еще есть? Возможно ли новому поставщику, поставщику как-то влиять на рост своего рейтинга на Хабере, если он изначально ноль? Сори, это наш бог, и сейчас он тоже как раз решается, потому что мы, когда мы продумывали рейтинг, мы его продумывали исходя из того, что нам нужно было как-то классифицировать уже кучу существующих поставщиков. И, к сожалению, мы не придумали той модели, по которой вот, сразу можно человеку выдавать какой-то рейтинг, потом там, методом отнимания так все да. Нам нужно было просто быстро это реализовать, еще запрос рынка был очень горячий. Сейчас, конечно же, смотрите, что мы делаем. Новый поставщик, он приходит, да, действительно у него рейтинг. Что мы делаем с новым поставщиком? Это совсем другая работа, это не так, как с теми поставщиками, которые уже есть в платформе. У нас есть целый цикл маркетинговых мероприятий, по которым мы стимулируем получение, быстрейшее получение первых заказов, да, которые уже составят в рейтинг. Мы делаем рассылки всем маркетплейсам. Мы помогаем с ассортиментом, с правильным описанием. Мы пушим все большие маркетплейсы для того, чтобы они забрали его товар. Мы пишем за поставщиков зачастую в ленту новостей приветственные письма. Ну вот если хотите, Антон может более подробно рассказать, но там цикл очень серьезный, как мы вообще нового поставщика пушим. Да? И вот это позволяет нам там с двухнедельной вероятностью получать уже какой-то рейтинг от поставщика. Но я думаю, что с этой системой мы тоже быстро справимся да, и э, выкатим немножечко новую версию рейтинга, которая будет учитывать Викатевич. Ну, понимаете как, да, вот, мы украинский стартап, ну, уже, там, как бы, стартап, не стартап, где-то гипотезы проверены, где-то мы еще э, в проверке находимся, да, и мы очень экономно относимся к своим ресурсам и пытаемся делать самое главное, самое необходимое, да. Соответственно, там становится вопрос, вот что нам сделать, API, например, или рейтинги, ну, наверное, мы выберем сейчас API, да. Но обязательно в ближайшее время к рейтингу тоже мы а, Еще вопрос. Отправляю заказ поставщику. Через некоторое время поставщик пишет «Отмена». Как проверить, не обманывает ли поставщик? Ой, ребята, это целая история. То есть первое, что я вам хочу сказать. У нас в хабре реализована система контроля качества заказов и контроля чисто плотности поставщика. Это первое, да. Ну, чтобы, что мы делаем? Мы делаем контрольные закупки. У нас постоянно, у нас э, отслеживаем постоянно статистику по каждому поставщику. Мы смотрим, если э, рамки его значений где-то временные, где-то э, он переваливает за какой-то барьер по количеству обмен, то для нас это сразу сигнал начинает полную проверку. Мы делаем эти проверки постоянно. Это сотни, э, хотел сказать, десятки сотен, сотни контрольных закупок в месяц да, происходит мы постоянно, выявляя такие нарушения, очень сильно э, разговариваем с поставщиками. Если разговоры не помогают, мы упрощаемся. Конечно же, прощаемся. Что вы можете сделать? ребят? опять, вы всегда вы владеете этим лидом. То есть контакт клиента оставил вам. Если у вас возникают какие-то сомнения, пожалуйста, перезвоните клиенту. Уточните какие-то вопросы. Отправил ли поставщик, не отправил? Уточните, дайте нам эту информацию обратитесь в наш саппорт, и для нас это будет поводом вот как раз поговорить с данным поставщиком, да. если мы докажем, что произошло какое-то вот не, не отвечающее правилам платформы действие, да, то мы делаем все очень просто, просто заказ переводим в, в, в конечный статус, выполнен, да, где вы получаете свою комиссию, да, а с данным поставщиком вторым этапом мы решаем уже, как дальше будет, если мы находим точки соприкосновения, человек готов дальше продолжать, но нормальном правовом русле, то мы продолжаем. Если же он не идет на контакт, ну, сорян, мы как бы себе не враги. Вот как-то так. Вы же контролируете. Контролируете, если вы замечаете отношения, сразу, сразу к нам. Если наши, там, не дай бог, кто-то не отреагирует на подобное сообщение, Алексей Лужковой в Фейсбуке пишите напрямую в любое время дня и ночи, этот, одену лыжи и решил вопрос быстро. Так. Все. Ну что, ребят, спасибо огромное за внимание. Надеюсь, не было сильно скучно. Мы всегда очень приятно демонстрировать нашу платформу. Это, знаете, наше детище, которое мы рассчитываем, что вот изменим многое в этой стране, изменим многое в мире. Мы туда тоже очень активно смотрим. Всем желаю успехов в бизнесе и давайте заработаем много денег. Спасибо огромное, всем пока. Следующие вебинары у нас обязательно будут, вебинары по поставщикам, более узкие вебинары, а также, пожалуйста, посещайте все наши страницы, посещайте наши каналы коммуникации. Всех приглашаем на канал Телеграм, Ютуб, следите за нами, смотрите, работайте с нами. И пишите отзывы, если что-то не получается. Всегда будем рады помочь. Спасибо огромное. Всем хорошего дня.